Начну я с очень простого, но в то же время очень вкусного рассыпчатого пирога и вместо начинки у меня сегодня будет слива. Тесто делается очень быстро и очень просто, буквально за пару минут. Для начала мы 3 четвертых стакана сахара смешиваем с 270 граммами просеянной пшеничной муки. Дальше добавляю 180 грамм размягченного сливочного масла и сначала измельчаю ножом, а затем уже продолжаю вымешивать рукой до тех пор, чтобы образовалась крошка. Здесь не надо сильно усердствовать, чтобы тесто не получилось однородным. Нам нужна такая рассыпчатая консистенция. Дальше я беру форму для запекания и сбрызгиваю ее оливковым маслом. У меня в распылителе, кстати, очень удобная штука, рекомендую. Если у вас такой нету, можно, естественно, смазать абсолютно любым растительным маслом, можно сливочным, по вашему желанию. Затем большую часть крошки мне необходимо распределить по форме. Я стараюсь распределять равномерно и одновременно формирую бортики. Меньшую часть нам необходимо оставить для посыпки сверху. Сильно прижимать и утрамбовывать не нужно. Необходимо, чтобы текстура оставалась немножко как бы такая вот рассыпчатая и воздушная, для того, чтобы в дальнейшем сок, который выделится из фруктов, смог заполнить все пустоты и соединить тесто между собой. Для начинки я сегодня буду использовать сливы и у меня сливы с кисло-сладким вкусом сюда для контраста вкуса лучше всего добавлять фрукты либо кислые или же кисло-сладкие очень вкусно также с яблоками вкусно с малиной вкусно с абрикосами можно даже делать с каким-нибудь кисловатым вареньем это будет тоже очень вкусно в общем здесь полет вашей фантазии можно смешивать можно делать например яблоко и брусника либо яблоко и клюква ну в общем все что вашей душе будет угодно и я сливы разрезаю пополам, достаю косточку и укладываю вокруг формы я не знаю сколько точно у меня здесь ушло сливы но вся слива разная по размеру поэтому я укладываю не жалеючи укладываю как бы немного внахлест и до тех пор пока форма не заполнится полностью я затем еще обычно сливу присыпаю молотой корицей. Мне очень нравится сочетание вкуса сливы с ароматом корицы. Затем сливу присыпаю оставшейся крошкой, стараюсь распределить равномерно и так, чтобы слива была полностью покрыта. Те сливки, которые у меня сильно торчат, немножко прижимаю для того, чтобы они углубились. И затем отправляю в разогретую духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов приблизительно 40 минут. Ориентируйтесь на золотистый цвет корочки, этот пирог необходимо нарезать пока он горячий, так как когда он остынет, корочка затвердеет и просто может поломаться, ну а пока горячий это сделать можно абсолютно без проблем, вкусный он как холодный, так и в теплом виде, и в теплом виде мне нравится подавать его с шариками мороженого, попробуйте приготовить, это очень вкусно, я надеюсь вам понравится. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока и до новых встреч!